Доброго времени суток, уважаемые! Пересмотрев кучу контента на аналогичную тематику, я еще более сильно укрепился в уверенности о необходимости создания данного видео. Не только потому, что данная тема актуальна, но скорее потому, что 100% просмотренных мной видеороликов не только не помогают, но и, по моему субъективному мнению, скорее даже вводят в заблуждение. А, ну, они также отдаляют перспективу, как мне кажется, успешной защиты кандидатской диссертации. Научный руководитель – это лицо, которое закрепляется за тобой и которое будет с тобой на всем протяжении твоей научной работы. Он может быть как должностным лицом кафедры, на которую тебя определяют. Он также может быть и должностным лицом ну, иного образовательного учреждения. Не обязательно, чтобы у него была привязка к той кафедре, к тому вузу, в котором ты закрепился, либо в которую ты куда ты поступил как аспирант. Однако же очень важно, любой вуз так или иначе заинтересован в том, чтобы в его диссертационном совете защищались люди, которые сопровождаются научными руководителями этого же вуза. Так или иначе, палочную систему никто не отменял. И научный руководитель за каждый год такого сопровождения научного получает дополнительные научные баллы и денежные надбавки за то, что он тебя ведет как бы. Ты должен это знать, и это должно тебя насторожить, так как получается, что ты расходный элемент в этом деле науки. И в таком случае, ну, тебе тупо впихивают любого научу-рука, лишь бы рейтинг вуза поднять. Что делает научник вообще? Сейчас проверим, как эта система работает на самом деле. Итак, он сопровождает твои научные изыскания по подготовке работы. Короче... Одним словом, ты пишешь параграф по работе, показываешь ему, он его вычитывает, говорит: "Блин, Алёша, в твоем параграфе ты вышел за рамки научной специальности. Поменяй то, сделай это, обрати внимание на эти источники или там вдохновись тем-то. Короче, он тебя направляет." Что он делает еще? Он ну, топит за тебя на всех этапах твоей работы, пишет, если ты на аспирантуре, каждый курс отчета о проделанной тобой работе, научный доклад готовит там, за полугодие, за год. В общем, он твоя торпеда, он поддерживает тебя в этом вузе. Самое важное, что он делает, он находит рецензентов для твоей работы, наводит общий язык с ученым-секретарем ДИС-совета, продвигает очередь твоей защиты, поддерживает твою научную позицию на разных выступлениях, защитах, конференциях и так далее, находит оппонентов, помогает с публикацией статей, Решает вопросы с ведущей организации. В общем, топит, как я и сказал, на тебя по защите, на защите по диссертации. Да? А как, так как твой провал – это и его провал, его потерянное время, его минус. Короче, он делает все, чтобы ты защитился. Как понять, что научник – полная шваль? Ну или красавчик. Если вы на берегу задали научнику прямые вопросы, а поможете ли вы мне найти оппонентов рецензентов поможете ли мне с ведущей организации в чем заключается ваши усилия помощь и так далее хорошие у вас ли позиции в этом совете или в другом знаете ли вы членов совета меня точно выдвинут на защиту в этом совете там да а если он говорит уверенно да я сделаю я вот это я то я здесь вот столько-то людей защитил и так далее они, ну, то есть конкретика, если в разговоре есть, значит, ты нашел нормального. Если же он что-то мямлит, говорит там какими-то ответами, не наводящими, а такими вялыми, «посмотрим» и так далее, то если конкретики нету, ради бога, иди дальше, ищи другого научника, это просто полный провал будет». По а каким критериям нужно искать научника? Во-первых, направление твоей работы должно совпадать с линией научных интересов научника. То есть он пишет про коррупцию, ты пишешь про коррупцию, все совпало, он тебе может помочь, он знает людей, которые живут на схожую тематику, он разбирается в этой проблеме, он, если ты что-то там затупишь, он скажет, ты, э, дружок, там вот, вот это вообще не так, это такое, о, спасибо. А дальше, ты должен узнать, сколько за последние несколько лет у этого, у этого научника, защитившихся учеников, если их там единицы или вообще нет, говорит, о, говори просто, спасибо, до свидания, good morning там и так далее, goodbye. Дальше, ты должен понять, твой научник авторитет или вообще что, он должен быть настолько уважаемым, чтобы по его звонку решались ну, такие незначительные, значительные плановые текущие вопросы. Кстати, ты можешь сменить научника в процессе написания своей работы. Но это не очень хорошо скажется на общем впечатлении и мнении тех людей, которые будут твою работу в дальнейшем оценивать. А, где искать научника? Научного руководителя ищут через сложную систему связей. Ты должен узнав, узнавать, выспрашивать у различных людей про качество того или иного научника, которые помогли защититься им. Лучше всего спрашивать у защитившихся кандидатов наук про их научников, как бы, чтобы они тебе советовали, свою, как бы их передавали тебе в наследство. Если ты спросишь у действующего кандидата наук про научника, и он его расхвалит, обрати внимание, это, Познакомься, попей кофе с таким научником, подари бутылку хорошего коньяка, спроси, может ли он, может ли он стать твоим научником, или же у него есть хорошие знакомые с по, со схожей сферой научных интересов, как и твоя. Попроси, чтобы он познакомил там и так далее. Только так и только такими реальными мерами ты сможешь прийти к успеху. Все остальное – пыль и вода. Не слушай мнимых экспертов, мы живем в более жестких реалиях. Да, Ты и сам, наверное, это ну, понимаешь, просто хочешь верить в какую-то утопию. А, удачи тебе, не верь во всякие утопические рассказы. И во всякие влажные там какие-то фантазии псевдонаучных там ютуберов и так далее, ну это полная шляпа, точно вам говорю. Твоя судьба в твоих руках. Всем удачи, друзья, всем удачи.